Йоу, всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йо и мы с вами, как всегда, ваш Сантьяго. Сегодня я продолжаю прохождение игры Firewatch, и если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчашечаёк, тогда мы начинаем. Привет, солнышко, и не... Ненадолго отходило, и что-то там произошло. По насколько я помню, нужно нажать Shift, чтобы открыть диалоговое окно. Ты можешь помочь уехать отсюда. А чего ты такая веселая? А, я и глаз не замкнул прошлой ночью и уже начинаю с ума сходить последние шесть часов. А чего ты такая веселая? Well, ну, это новый день. Day day, и что за день, которым нас одарили? Может, я еще сплю, но... Может быть, я не бодрствовал всю ночь, зная, что кто-то... Вообще-то я спала отлично. Ладно. Кстати, я тут подумала, висит ли еще на твоей вышке плакат флора леса Шошини. Что? Вот. Это просто правило, чтобы они висели. Ну, там информация о твоей вышке, и видах деревьев в зоне и так далее. Эм, хорошо. Просто, ну, взгляни на него, убедись, что с ним все тип-топ. Изучить Фостер с флорой? Я не знаю, я не помню. Какие тут нужны нам взаимодействия? Что нужно сделать и какие взаимодействия? Так, постер Флоры Шушони. Оно, оно висит. Что такое? Раз, два, три. Резкость. Это высоко Это Да неудобно же так. Чуть-чуть удобно? Так, постер Флоры. Сообщите плакате. Окей, да, он здесь. Почему ты так себя ведешь? Отлично, просто замечательно. Ты видишь дерево в верхнем ряду? Второе, слева. Коттонвуд. Тополь. Конечно, это... Нет, не нужно мне говорить, просто... Своего. Отличное дерево, и в твоей зоне есть место, названное этим деревом. Куда тебе, возможно, стоит сходить сегодня? Возможно. Так, иди к тополиному ручью. Оу. Оу, ага. Окей. Может, мне и правда стоит прогуляться? Да, может быть. Нет ничего лучше полудневной прогулки. Свяжись со мной, когда берешься. Так, открываем дверь и начинаем свой путешествий. Июньский пожар. Сообщить об имском пожаре? Ого, июньский пожар, и не собираются утихать, да? Нет, поэтому те парни пришли сюда проконтролировать его выгорание. Сейчас мы можем только внимательно следить за этим. Они не пытаются его затушить. Похоже, что пока нет. Так, а вот он, вот он, Будни пожарного, та самая игра, которую я немножечко еще не подзакончил, но много времени прошло с тех пор, как последний раз мы в нее играли. Соответственно, что мы сейчас можем сделать? Абсолютно ничего, потому что я ничего не помню, как я проходил, на что нажимать. Насколько я помню, буковка R это ускорение. Уже хорошо. Итак, карта, иди к тополиному ручью. Приближаем. Как будет тополиный ручей? Тополиный ручей. Фаербрик. Ох уж это игра. Сапли доп. Сапли дроп. Нет. Вопите статион. Это уж нет. Фаер брик. Коттон крик. Скаут кэмп. Порк понд. Ручей. Ну ручей у нас раз. Два у меня ручья. Или это не ручей в общем-то. Это Тандер каньон. Это не ручей. Five а, милли крик. Вот это ручей. Я не знаю, блин. Надо подняться наверх и посмотреть, как на английском будет вот это вот э, дерево называться. Сто процентов. Скажите, чиз, бэч. Так, как убрать? Убрать эту камеру. На S, все, понял. На S, значит, на S. За, за июньский пожар мы уже проанализировали, пообщались с нашим бабенцей насчет этого пожара. Откроем дверь. Пожалуй, откроем. Итак, снова посмотрим. Тополь. Коттонвуд. Коттонвуд это у нас... Сапли. Коттенву а, крик. То есть, соответственно, мне нужно идти вот сюда вниз. Вниз мне нужно идти. Правильно же, тут же больше нет Котнвуд Крик. Крик наверняка это что-то связанное, связанное связанное с, ри, а, с ручьем. Котнву Крик. Коттон-вуд-крик. Хорошо, коттон-вуд-крик так и быть. Коттон-вуд-крик. Блин, мой английский, он растет на глазах невероятно. Да ты шо? Откуда такая уверенность в себе, Саня? Откуда такие навыки общения на иностранном языке? Ты что, умный? Кто умный? Я умный? Не понял. Нет, ты повтори сейчас, пожалуйста. Что ты сейчас мне сказал? Ты сказал, что я тупой? Тут даже... Блин, ну, Как так можно ходить... Даже не показывает, как бы в правильном направлении я иду, чи нет. Ну, очевидно же, что нет. А, обратно к вышке идем. Иди к тополиному ручью. Тополины ручей. Тополины ручей. Ручей какой? Тополины. Что пух? Какой пух? Тополины пух. Жара петух. Ночи такие долгие. Тополины пух. Петух, петух. Санечка сейчас... О, нормас, я иду, кстати, мне нужно идти, иди чисто прямо, хватит открывать карту, иди, стартуй чисто прямо, мчись навстречу. Ветер плавно обдувает твое лицо, волосы развиваются назад, жирок слегка потрясывается на твоем дремном теле, а мы, не переставая, идем куда? В Коттонвуд Крик. Коттон-вуд-крик мы идем. Так, вот здесь тропинку вижу, здесь не вижу. Вот здесь вижу, здесь спускаемся. Все, спускаемся в правильное направление. Неужели вот это и есть та самая Коттон-вуд-крик? Может, та, так быстро дошел до нее? так ты шо? Но нет, еще не так все просто. Мы еще не дошли до нее. Сейчас мы перебежим, перепрыгиваем. Прыжок. Мне нравится, как игра пролагивает немножечко, да? Здесь мы уже все по... Не понял, бежать можно мне бежать? Ам, хм. пожар мы уже обсуждали, еще раз повторяю, не надо ничего нам э, повторять. Здесь. Здесь. Кот он вот, мы бежим сюда. Соответственно, если смотреть сверху камеры, то. Ой, сверху карты, тогда. Не понял. Где дорога? Тогда нам направо. Направо. Опустить камеру. А, карту. Опускаем карту и мчимся навстречу приключениям. Вот она меня отправила к тополю, а зачем? О, это вот это тополь. А, или она меня отправила посмотреть, из-за чего вообще такие пожары. Ну, потому что тополь, как бы он... Это что? Тополь это пух. Пух это тополь, а тополь это пух. Пух что? Тополь. Пух, тополь. Карта обновлена. Да ты шо? Идите к тополиному, мать его, ручью. Порг паунд, биг три. Большое дерево. Биг три это большое дерево. А, соответственно, ручей у нас чуть-чуть... Вот он, вот, вот во, во, во. во. Во, во, во, во, во. И что я должен здесь, по-вашему, мать вашу, сделать? Объясните мне, кто-нибудь подскажите, напомните мне. Вот, это же... Это-то подожди. Так это-то подожди. Вот это пух тополиный. а что это тополиный пух. А, осталось только найти сам тополь, да? Это... Во, во, оно сыпется с тополя. Идите, говорит, к тополиному ручью. Я уже прошел. Я уже... Кача 308 там есть. А, это пещера, 308-я пещера. Ага. Угу. Ну, давай пройдем вдоль тополиного пуха. Ой, ручья тополиного. И, может быть, даже что-нибудь найдем. Если мы найдем что-нибудь, я опять-таки повторюсь, будет невероятно хорошо. Чтобы я недолго бродил. Опа, вот этот ящик. Тополин ручей сообщить о uh, местности. Я здесь, у тополиного ручья. Ты видишь там ящик с припасами? Он должен быть где-то рядом. Да, найди его и открой. Я сменила код. 5, 6, 7, 8. Можно еще более запутанный? 5, 6, 7, 8. Я торопилась. Так, ну давай, 5, 6, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Открыто. Добренько, хорошо, добренько, хорошо. А, карта. Перерисовываем карту, мы себе отмечаем новые локации местности. Карта обновлена, отлично. А, новая рация, кста, прикинь. М -м -м. Она получше или похуже? Или получше, или похуже? А, отлично, да ты now. что? Забрал. Хорошо, я потратила весь день, чтобы туда ее положить. Я одобрила до ящика, соврала рейнджеру, соврала еще одному рейнджеру. И надеюсь, ты сейчас держишь новую чистую рацию. Надеюсь. Охренеть, Генри, нам нужно попасть в тот центр. Какого хрена здесь происходит? Ты с ним заодно? Ты в порядке? Чем бы те люди не занимались, это незаконно. Ты в порядке? Я не знаю, Генри. Какие-то люди прослушивали нас все лето. Каким образом это возможно? Я не знаю. Я... не страшно. Кто это делает? Что насчет других дозорных? Это все в моей голове? Что насчет других дозорных? С другими дозорными тоже такое происходит. Может, они за кем-то еще следят? Ох. Это происходит только с нами. Все остальные в порядке. Ты уверена? Да. Я пыталась обсудить это с дозорным, ищем мирок, лосиной тропы, медвежьего клыка. И все они меня не понимали. Спрашивали, в порядке ли я. Сраный координатор округа спросил, нет ли у меня женских проблем. То, что нет. Такого с другими не происходит, и я не буду больше их спрашивать. Euh, я только что переодевалась, лежа на полу, потому что не знаю, что мы... Так, я направляюсь какой-то... Какой ...So, что, калитки, и теперь у меня этот топор скоро, и там еще что-то. Тебе нужно попасть в тот центр. Позвони, если что-нибудь найдешь. Хорошо, обязательно наберу, позвоню, наберу. Три слепые крысы. Три слепые крысы и я. Хорошо, закрываем ящик с припасами. Нам теперь нужно вломиться на лук в Апите, В статион. Вот оно. Вломиться. У меня же есть топор, получается, сейчас. У меня сейчас есть топор. И, соответственно, я могу вот отсюда... Да, я могу пойти вот сюда. Потом повернуть налево и вверх. Отлично! Нам открываются новые дороги, новые пути. Мы навстречу приключениям чимся, Как никогда ранее. Можно здесь где-нибудь пройти? Или нет? Подожди, вот мне показывают, что здесь где-то есть тропа, по которой можно выбраться из этого пожарного э, побережья. Скорее всего, да. Пускай это будет побережье. Надеюсь, что ничего нам не сулит, никаких... Эй, hey. про... hey. я тоже, только что вспомнил о том, oddity, о чем-то нехорошем. Так, но отгреет. Я понял, What в чем дело. Я отправила отчет, в котором говорится, что мы не видели и не говорили с девушками теми, что пропали пару недель назад. Так. Так-так-так. Так. И что? Зачем ты это сделала? Вот, блин, и что? И... Извини, я не понимаю тебя. Генри, наши рации прослушивались на протяжении всей нашей беседы об этом. Может, даже в первый день, когда ты на них наткнулся. Оу... Нет. Оу, да. И сейчас у кого-то, вероятно, есть полная запись наших разговоров. И я отправила отчет, в котором грубая ложь. И девушки все еще не объявились. Ага. Твою мать. Именно. Fuck indeed. Так, спускаемся на пробел, нажимаем и спускаемся, летим в самый низ, не боимся. У нас есть трос, веревка, трос, веревка, канат, который мы натянули, чтобы спуститься с этого обрыва. Так, хоп, хоп, видим, что немножечко пузяк у нас свисает, это в принципе-то хорошо очень. Так, итак, мы продолжаем путь, нам нужно прямо, двигаться прямо, не сворачивая никуда. Никуда не сворачиваю, вроде бы в принципе нам э, дают такую возможность, или нет? Или здесь опять нужно? А, нет, все. Вот теперь, на... вот теперь бежим прямо. Там берем немножко левее и мы на правильном пути. Ах, вопите он мне нужно вопите он попасть. Вопите куда тебе надо? Что это такое, Сань? Ты че? Малая, малыш, малый, малой, малый, мелкий, мел, малый, мал милый, милый. Саня милый? да. Да, милый. Итак, мы двигаемся. Подожди, я в правильном направлении движусь, потому что здесь игра не прощает тебе никаких оплошностей. Вот-вот-вот кажется, что ты двигаешься в правильном направлении, как, на, а, как игра. Ставит тебе подножку, и ты выходишь прям вообще ну туда, прям, где тебя никогда в этой жизни не было, и ничего тебе не светит. Все, двигаемся прямо, идем по бревну, уверенно шагая, преодолевая все... Куда? Куда? Вопите. Вот, гатя. Гати, я могу топором гати сломать и... Подожди, а вот мне надо... Мне надо обойти? Или так, или так? А... Так, ну, по крайней мере, вот сюда точно я не могу попасть. А здесь я могу пройти. Давай вот так обойдем. Обойдем вот так, нечего через каньоны шастать. Там же как бы могут обвалы случиться, потоп, вода выйдет из берегов и разнесет. Не, поход придется спуститься. А... К чему переживать лишний раз, Сань? Ну, ты сам себя, ты лукавишь, лукавишь. Сам себя наговариваешь, накручиваешь себе неприятности. Ну, как бы, ты слышал об аффирмации вообще? Опа, сотри, что нашел. А ну, его не разобрать, это неразбираемая конструкция. Это, ну, на века, как говорится, на века. В России все дома так стоят, ну, вот так вот построено, как бы, понимаешь? Это не, не, не шутки, это не хухры-мухры. Опа, по, по, по это, как, это, полдерева, полдерева. Так, итак, итак, забор, я нашел забор, забор, да, забор я нашел, а -а соответственно что, я нашел калитку, я сношу калитку, здесь никого нет, и это самый быстрый путь внутрь, угу. При принято, выломать, давай ломаем, давай ломаем, все ломаем, напрочь, исследовать луквопитие. А, вот так вот мы что-то нашли. Здесь шмеля, угу. планшет. А смотреть. Так, внимательно. Сообщить об укусе пчелы, но мы не будем жаловаться, оставить себе читать. Если вы ищете доктора Симмонса, он находится в исследовательском центре с 15 августа по 15 октября. За оборудованием, принадлежащим университету, отвечает доктор Джонсон. За оборудование, принадлежащее правительству, отвечает Кэт Фердинан. Помните, это храняемая зона, и по любых проблемах, поломках или нарушениях необходимо докладывать незамедлительно. Понял? Оставить себе, держать Е. Оставим, оставим. Так, вот мы видим... Что здесь есть тропа, по которой мы можем проследовать А, ага Прыгнуть Понял, здесь немножко, ну, как бы дороги-то не было Но, в целом В целом-то я на месте В целом-то я попал именно туда, куда нужно было попасть мне Иначе, иначе Я бы долго блуждал по закоулкам этих лесистых местностей Да, Санечка, да Но ничего В первую очередь нужно понимать, что ты э, Что ты пожарный все, что ты делаешь здесь, оп. Так, я на территории центра. И тут никого нет, к счастью для нас. Да, к счастью для нас. Здесь серьезное радиооборудование, беспроводные штуки и все такое. Что именно в виду? Я говорю об огромной 6 шестиметровой радиовышке. Вероятно, они могут прослушивать все, что захотят. Они расположились на этой низине, из-за чего ни одна вышка не может их заметить. А ничего себе. Ничего себе, ничего себе, давай сломаем, Сань, у тебя же топор есть, дурак, давай, доставай потопор, у тебя же топор есть, дурак, давай, так, ну ладно, пойдем дальше, Сатры, холодильник, палетка, тут какие-то, еще они что-то делают с землей, она здесь вся расчерчена, кто знает, что они еще у них на уме, это все грибы, так, не оборудование. Здесь куча всяких техники и подобного yeah. дерьма, которое пищит и чего-то. Так, например, тарелки и штуки на металлических ножках тупо повсюду раскиданы Провода, не знаю я ни о чем. А, не очень в теме технологий. Да, радиовушка еще одна. Как они... Выглядит дорого. Это точно не оборудование из магазина бытовой техники. Mm -hmm. Так, все. Обратных связей мы не ждем. Мы идем сразу в палатку и изучаем. Полка с едой. Арахисовое масло. Бросить. Какие мамбунтари, таты да, ты шо? Я в главной палатке. Что там? Это определенно своего рода станция мониторинга. Так, так, так, так, так, так. Койка. Здесь пять трое. У них здесь ряд коек. Так они работают из пять той же палатки? Ага, все в одном. А, как у нас? Ого, как у нас. Так, сообщите о карте. Окей, черт. Я нашел карту, которая подтверждает то, что они следят за моими нашими людскими передвижениями. На картах отмечены самые разные маршруты и места. Здесь линии, которые похожи на мой обычный маршрут. Ты абсолютно уверен, что это ты? Я не уверен, но думаю, что да. Так, зад, надо смотреть назад, потому что, ну, кто-то может спас. Оспо... О, жесткий кейс. Открыть. Приемничек. Да ты шо смотри какой приемник а я я глянь угу. Угу. так пик пик пик давай посмотрим главное чтобы никто сейчас из палатки не вышел. следовать за пикающим устройством фонарик термос плита плита там припасы барометр uh, okay, uh, так is эта is штука совсем out. поехала пищит как бешеная так, монитор землетрясений. Обо всем. Сейчас. Мы, я сейчас нажалуюсь, я с крышу все. Так, у меня есть один кореш крысиный, как бы корешочек Крыса, крысы называют, Ну, типа, я бы во благо всех сдает вокруг и говорит, что так и должно быть. Так. Это где-то здесь. Здесь коробка с ручками у него иголка вроде только что изменяет землетрясение. То есть какой-то детектор лжи. Бросить кружку, достань обратно. Н. Расчистить. О, черная коробка. Вау, это черная коробка. Ты... серьезно? А, объект Генри и еще кто -то. Угу. 10 недель. Уик. Недель? Чем не? да? Oh. Да вы издеваетесь? Что такое? Здесь целая папка отчетов. Что они говорят? Это оценки, they're они оценивают нас двоих. Здесь есть даже про Джулию. Like Например, вещи, I которые I я тебе не говорю. Что-то говорится про меня, ты сказал, ты, про меня? ты сказал, там есть, там есть про меня. И похоже, что они ходили за мной, что я делаю, пока исследую местность. Господи, Генри, ты слышишь меня? Тут сказано, что ты и твой парень еще вместе, что? Это не так, они играют с нами. Ага. Окей. Это так, know, откуда им знать, кто он такой? Такой черт, это вообще происходит-то! A... Меня достало, что эти люди так с нами поступают. Мы должны down. просто сжечь это место. Уверен, это безумие, может, они этого хотят. Scenario... Может, от... может именно the этого они хотят. хотят, а мы Maybe такие, they're... ну, что ты имеешь в виду? Может, они пытаются довести нас до такого состояния, что мы сделаем что-то безумное? Трава здесь невероятно сухая, вспыхнет за секунду. Что ж, теперь мне кажется, что ты прав. I, I think, я просто считаю, будет. что не нужно делать yeah, чего-то, что потом не исправишь. Ну, well, no, может, не лучшая идея. Однако это, определенно не лучшая идея. Я офигеть, как звичено. Все right. хорошо, я иду домой, все в порядке, я просто вернусь назад и у нас есть приемник, и мы можем подумать, что tomorrow делать tomorrow дальше. Вернуться к вышке две тропы, барометре. <laughs> Об оборудовании Взять планшет Читать Так, так, так, понятно Оставить себе Так, мы взяли улику Мы улику взяли с этого Так Так, они там что-то беседуют, разговаривают, да, о чем-то общаются Так, вот мы в Аппити Миду Вернусь к вышке две тропы Разметка почвы Тут все пикает, пилищит пики, пики, пики, Пикирует Пики, пики так, так, так. Три ножненька для чего-то там. Ладно, побежали. Они не должны нас найти. Мы скрываемся, мы выбегаем, выбегаем из этой локации, ищем дорогу домой. Тут не дорога домой это однозначно. Я тебе точно говорю, такого дома не было, блин. Вот здесь мы пробегаем все вот это. Все вот это значит оббегаем, смотрим, где же наш выход. А вот он. Вдыхаем, наслаждаемся тем, что у нас миссия выполнена. Мы как шпионы пробрались на чужую заброшенную станцию. А может и не заброшенную, может она активная. Скорее всего, активная Саня общается сам с собой. Здесь прыжок через обрыв. И, надеюсь, а -а -а! Стол дыма. Ай-яй-яй, как хорошо. Ай, как здорово. Так, а... о, -о, -о, о сообщите дыме. Эй, hey Далайла. От центра идет дым. Я тут выбросил, но мост обвалился. А дело, что случилось с твоим, это не самая лучшая идея. Это был не я. Что нам делать? Сообщить, конечно же. Мы просто сообщим о нем, как о любом другом пожаре. А что насчет того, что они да. его начали? Что с ними? С тем, кто его да. начал. Ага. Мы говорим о людях, которые за нами следили, а теперь сжигают целый лес, и все, что в нем есть. Я не знаю, что с этим делать. Кроме как свалить отсюда. Yes, да, вывези нас отсюда. Попробую. День 77. Вот мы и добрались до дня 77. День 77. 77. День. Дей 77. Так, мы что-то написали. Попить. Горло пересохло-то. Виски. Виски. Запись корона. И day one. Кто нас... Так, взять. Так, кружка-шучок. Жучок. Вернуть что же мне нужно? Что же мне нужно? А... Я не понимаю. Я не понимаю. Никто не хочет ничего подсказать. Мы взяли свое снаряжение, значит, и с этим э, приборчиком. Вот в то направление нам нужно двигаться, а это у нас... Так, где мы? Где мы находимся? Вот оно, вот оно. Я понял. Сообщите сигнале приемника. Приемник что-то поймал. Эээ, что за штука? Как так? Я нашел устройство, которое ловит частоты. Именно так я нашел отчёты и ночью, и сейчас он шумит. Он просто словил час... Словил час... Кто может быть? Угу, кто это может быть? Я не знаю, ты должен выяснить. А, ну конечно, ну да, это хорошо, я уже в пути. Ага, ну понятно, спасибо. Знаешь, что я только что подумал... Нет. Бутылки-то говорила Майор буэна из ручья. Ты пьяная? Не, я в процессе. Я, я вообще не туда иду. А, может, плохая идея? Э, идея? Не хочу обламывать кайф, но, может, совсем чуточку это плохая идея. Генри, Генри. Подожди, мне надо достать этот прибор. Вот. Вот туда. Я, потом, я, я не могу спать всю ночь и беспокоиться о том, что потерял работу из-за пожара в центре, или я могу не беспокоиться и позволить себе идти своим чередом. Нет же никакого доказательства, что мы были там. Бич. Мой взгляд сейчас направлен туда, куда оказывает этот приемник. Оу, люблю, когда ты думаешь. Я просто оставлю тебя своими мыслями. Следовать за приемником. За приемником-то я последую. Дайте -то только тропиночку, по которой можно было бы проследовать. А вот, вижу, все. Рация выключена, рация выключена. Почему я выключил рацию, не понимаю, не знаю. Такого не хотел выключить рацию. Извините, если что-то, если кто-то вдруг хотел со мной связаться. Однако, у меня тут есть приемчик, да, по которому я следую. Типа, извините, конечно, но как бы вот такие вот у нас пироги. Вот такие вот у нас пироги. Так, двигаемся дальше, изучаем местность. Тут пик-пик делается, по-моему, какой, в каком? в каком, в каком, в каком? Куда? Куда, куда? Зеленый фонарик, где... П... П... о во во во подожди, вот туда. Подожди, а уже отсюда я уже не поднимусь туда. Это, получается, мне надо было вообще, ну, в другую сторону, это мне к кругу... <сос <BOB> <сосом> Так, ну я в целом понял, что я совершил какую-то ошибку, погрешность. И вообще невероятно непредсказуемый поворот сюжета игры в целом. Потому что игра наталкивает нас на какие-то приемники, жучки. И вот это вот все, что нам нужно для того, чтобы куда-то отправиться пройти и поисследовать. Вот, собственно говоря, мы двигаемся. О, начал пипикать, все в жестче, больше, чаще. Чаще пипикает. Так. так, мы смотрим. Да, зеленая лампочка нам указывает на... На... Смотри-ка, смотри, смотри, смотри, смотри. тут -ту -ту -ту, -ту, -ту, ту ту ту флекс машина я в ходу, я... о Странный рюкзак я обнаружил. Сейчас я... О, это мина? А, это сигнализация. Да, я думал, это мина. Проверить странную сумку. Давай-ка посмотрим, что тут есть. Подкопаемся в старых вещичках, так скажем. Да, есть ключ от чего-то. Кави 452 Кави. Да, Кави это пещера. Uh, проверить стану. Так, сообщить о рюкзаке. I, I где я нашел какую-то сумку с припасами, легкое снаряжение, одежда, базовый набор, но на ней была сигнализация. Думаю, из-за нее приемник так бесился. Может быть. Ты в порядке? Это была не ловушка? Yeah, да, я в порядке. Но здесь связка ключей, не знаю, почему они здесь know, спрятаны. Но на них написано «Национальный лес Шашони. Пещера 452 — это та, что в ущелье? Mm -hmm. yeah. Yeah. Да, верно. Кто мы? Кто мог их взять? И что, блин, в той пещере? Окей, давай подумаем. Говорит, женщина с пол-литром текилы в животике. 452 это вот там. Может, они паниковали уже хотели сбежать, пожар их спугнул, у нас был новый рация, и у нас было преимущество. Да, наверное, именно так. Тяжело говорить преимущество, когда ты стоишь в темноте посреди леса. Вот уж да. Ну, ты вернулся к себе на вышку, может, тебе уже стоит выпить? Я еще не возвращался. Я не у своей вышки. Я смотрю на человека в твоей вышке, и это не And ты. Это не я. Боже мой, oh иди. Я иду. Вернуться к вышке. А, а, вышка... Как? Блин, куда надо идти? Я, я правильно иду? Да, я вроде правильно иду. Две тропы. Вышка, две тропы. Я иду. Вышка, я иду к тебе. Так, и да, Кто ж поробрался? Это мои гадины, гады, гады, гад, гад, вонючие гады, уроды, которые пробрались в мою вышку. Я что? Я, я, я для вас шутка какая-то или что? Я, по... я не, не, не, не, не, не могу понять, блин, что же я такое для вас. Вы, вы понимаете, что это моя вышка, блин? Это моя работа, блин. Вот моя вышка, нахрен. Это моя... Я здесь работаю, блин. Где? Кто там, блин? Я никого не вижу. Так, я... Что? Я сохранён. Я сохранён, значит, сейчас будет что-то жесткой глазки надо закрыть, чтобы не испугаться Так, смотрим, изучаем. Тут никого вроде нет, да, в округе? Ни шороха. Так. Вот уж и у меня тут никого. Пустая вышка. I Я никого тут не вижу. Он there. только что был там. Да ты напилась-то, девка, ты пьяный пол-литра, ты килл, ты ка... куда... Опа... Хм, оставил кассетный плеер на моей двери. Даже не знаю, на что на это сказать. Сейчас послушаем музяку. Ну, посмотрим, что на нем. Мне достало, что эти люди так с нами поступают! Мы должны просто сжечь это место! Трава здесь невероятно сукая, вспыхнет за секунду. О, это кассета с записи нашего разговора в центре. Судя по звуку, их записывали рядом. Oh, О, Господи. Ага, звучит так, будто мы его спалили. Это была твоя идея. Нет. Мы в жопе. Нет! Не паникуй. Да не паникуй, ладно? Не паникуй. Боже мой, что за херня творится, Генри? День 78-й. 78 день на помине, у нас как бы все хорошо, отлично, мы начали разбираться в наших э, геопозициях. Так, меня достало, что эти люди так с нами поступают, мы должны просто сжечь это место. Я же нет, так с нами поступают, мы должны просто сжечь это место. Да нет, это не может быть так, это не мы, это не наши, это... Ой, все будет в порядке, мы не сделали ничего плохого. Сегодня рано утром кто-то вызвал вышку в другом секторе, представился Генри из двух троп и сказал, что мне известна причина пожара на лугу в Апите. Так что я только что -то закончил разговор с этим зазором. Более того, я уверена, что у тебя не единственная запись со вчерашней ночи, так что у кого-то есть доказательство, чтобы подкрепить эту теорию. Боится. Нам надо выяснить, что они прячут в той пещере. Прийти. Осталось не так много времени, если мы найдем ответ на этот вопрос, нас угоюройт э, в любом. Да, будем держаться вместе нас, нас. Story? каких нас, Босс? Ты, just... я просто что следовал приказам? You know, ты знаешь, что я ничего не поджигал? No, ты ведь скажешь им правду? Как? Это все, что ты можешь сделать? Да. Наверное, ты прав. No. Знаю. Yeah. Не yeah. понял, блин, тут какая-то что-то. Что, что это такое? Кассета Осмотреть Так, внимательно сосредотачиваем Так, вроде ничего, да, на кассете не обнаружено Так что мы ее бросим Под, Положили обратно Термос, патриоты Так, понятно, здесь вот это вот все Что нам, в принципе, не нужно Так, открываем дверь Открываем дверь О, все в дыму, все в дыму Следовать пещеру Кави 452 Вот это Кави Кави-452. Спускаемся, спускаемся и отправляемся в ту самую пещеру, которую нам предстоит исследовать с вами, дорогие друзья. Вот так вот мы и проходим след за сюжетом. Все новые и новые... Так, подожди, все новые и новые локации. М -м -м -м, нет, мне надо абсолютно в, в, в противоположную сторону. По-моему, вот сюда. Так, сейчас пробежим и посмотрим. Правильно. Черт побери, нет. А может быть, вот туда? Может быть, мне нужно двигаться вот туда, за туалет? Yeah, bitch. Да, детка, это то самое место, которое нам предстоит... Так, подожди, вот туалет может быть... Так, в ничего нет. Может быть, просто там была какая-нибудь ловушка, знаешь, как в фильме пила. Обычно там двери закрываешь, которые, ну, типа, открываешь случайно двери, у которых, ну, якобы не должно ничего быть. А там все есть, прикинь. Пробел, чтобы спрыгнуть, мы уже нажимаем, как бы, да. Следовательно, здесь еще раз пробел мы тоже можем нажать, чтобы спрыгнуть. Что? Гнуть, правильно. Молодец, Сань. Genius. Открываем карту, смотрим, и да, все правильно. Мы движемся в невероятно правильном направлении. И здесь мы можем пойти вот здесь, попрыгая. Разбежавшись, разбежавшись, прыгнув со скалы, да, а, ставь лайк, если знаешь откуда -то. отсылка, здесь так, наблюдаем, кави, вот мне надо, не понял, блин, я забыл, а, все, мы почти рядом, блин, мы почти рядом, прикинь. Я растерялся на секундочку, потому что мы куда-то не туда выбежали, потому что мог быть, мог произойти такой инцидент, где я совершил какую-то осечку, но, представь себе, абсолютно ничего не произошло, и я двигаюсь в правильном, мать его, направлении. Эй, ты ведь не вы не вызвал другую вышку, так? конечно, нет, ну о чем ты, ну? Мне это покой не дает, я представил, в какой заднице я бы оказался, если бы ты мне врал. Но теперь я это спросил, и, кажется, уже жалею об этом. Конечно, нет. Я не мог бы, даже если бы хотел. Даже не буду на это отвечать. Конечно, нет. Я не мог бы, даже если бы хотел. Я не знаю даже, And как вызвать какого-то, кроме you. тебя. И будь уверен, я бы уже давно нашел кого-то с чувством юмора получше. Ха! Окей, okay. okay, спасибо. Спасибо, спасибо. Да, пожалуйста, на здоровье обращайся. Всегда ряд... всегда помогу. Все... Так, давай, вот мы спрыгнули. Мне нужно найти вход в каве. Кави вход у нас где-то был, вот он, маленький, спрыгиваем. Маленький входик в маленькую, а, маленький входик в большую пещеру. Использовать ключ от Кави 50, а, 452. 452 мы открываем эту самую калиточку и толкаем калитку, а, к врата, а, дверь. Толкаем дверь. О, посмотри, какого черта. Глубокий резкий обрыв. Использовать. Так, что-то я использовал. Тут сейчас что-то но ну, я открою определенно. Топор у меня есть, и я открыл. Найти путь из пещеры. Трещины в камнях. Протиснуться, блин. дай ка посмотрю-ка, что это тут за протиснуться такое-то. Куда ты на, на, на, намы, намылился, да? Куда намылился этот? полу этот? Полуэто, полу это полу полутот. Так, почему там два хода было? Куда я еще мог, мог попасть? ой ёй ой, ой какая вот какая, какая пещера... Ой, глубокая-то... Здесь холодно. Ну, конечно, холодно. Ну, а что ты хотел тут пещера? Тут как бы солнечного света... О, о я вижу кроссовочек. Тогда я туда иду. Мне туда не дают попасть. Но я вижу кроссовок. Это определенно, Ну, там быть не должно такого. Значит, кто-то попал в беду, может быть, и над... нужна помощь. И все-таки подумают, что я такой хороший герой. Не знаю. Вижу какие-то проблески, но не знаю. А, спрыгнуть. Пробел, чтобы залезть, пробел, чтобы спрыгнуть. Как бы... А зачем на клавиатуре? Э, сколько ты там? сто клавиш. Используемся мы одной. А, -а, а? Не понял. Я нашел выход. Найти путь из пещеры. Я нашел. Прыжок с высоты. Заперт в пещере. Эй, hey, hey, hey, ты там? Да, yeah, yeah, что такое? Ты, что, что ты нашел? Пока ничего, потому что, что кто-то пытался меня запереть. Ты видел no, кого-нибудь? Нет, кто-то захлопнул за мной в ворота и убежал. Я нашел другой выход, но если бы не нашел. Господи, господи мой! So you, so you то есть, то есть, ты ничего не нашел? Нет, там есть место, где кто-то вбивал крюк, но сейчас его там нет. У меня нет никакого снаряжения для скалолазания. У меня только мои веревки, я пойду обратно к двум тропам и поищу что-то, что можно использовать в качестве крюка. Звучит совсем не опасно. Mm -hmm. а как бы выбраться-то, а? Как бы это выбраться-то? Мне кто-то подсказал бы, может... О, ты че, а ты что, сотряя укрытие какое-то? А, Секретном убежище. Да я только что нашел выход породы, который кто-то использовал в качестве маленького форта. Я думаю, это был Брайан Гудвин. Да, он построил себе настоящий замок. Бросить. Школьная папка. Оставить себе. Домашняя работа по физике. Оставить себе. Оставить себе. Я как енотик полоску, все забираю. Так, это что? Понятно. Можно выбросить. А, тут свалена куча камней. Он построил стену и укрепление. О, флаг даже. А -а -а, какой флаг, да. Не знаешь, может, он сделал это, потому что боялся их? Когда я думал о том, что Брайану, возможно, пришлось через это пройти, меня начинает тошнить. Да, извини. Старая банка краски. Самодельный знак. О, тут еще столько всего. Давай-ка брошу. Так, тут вроде ничего нет, как бы... Really... Так, и он занят декорированием, когда им пришлось убежать. Так, связка, так, записки Рейнджеру взять, читать. Дорогой Рейнджер, привет, меня зовут Брайан Гудвин. Если вы найдете эту записку, она при... приложена к набору крюков для скалолазания. Не могли бы вы оказать мне услугу? Отправляйте... Отправьте их, пожалуйста, Брайану Гудвину по почте. Мой адрес 55 Fox Trot Lane. Нортплат, так-то, если вы, сма вы скажете мне свой имя и адрес, я пришлю вам вознаграждение. Вы, наверное, думаете, почему я их тут оставил, но они моего папы, и я не хотел, чтобы он их потерял. Но я больше не хочу лазать по скалам, поэтому я решил притвориться, что потерял их. Но если вы мне вернете, все, будет... все будут довольны. Спасибо за уделенное время. Брайан, награда будет хорошая. Тут и шо, оставить себе... А, так. Ну, вот и тут слосная контрабанда. Ты нашел его пенал? A, uh, я нашел, вам кажется, лист uh, uh, персонажа uh, Гладиуса uh, Сильвы. Полуэльфа, класс брони 7. 7. Связка кругов, кайф. Weird, uh -huh. so uh -huh. немного странно, uh -huh. что он оставил здесь только своих вещей. Ой, разбито, блин, I... к сожалению. Диаграмма. Так. Открытка. Открытка. Все, все забираем. вс в себе. все в дом. вс дом, до дома. До хаты. До мамы и таты. Опа. Гнездо. Так. Ну ч Чё чё? Мне нужно вернуться в пещеру, следовать глубинной пещеры, да. Получается, мне нужно вер... следует вернуться обратно, no, no, I I like в пещеру. Like Забраться. Если бы я их вывидала, они должны были уехать. Так, не Но то чтобы все это. Да, я понял, я не успел прочитать. Ничего в этом страшного. Смотри, какой валун огромный. Тот еще. Много раз пробел надо нажимать, или здесь это вообще не работает? Не понял, подождите, мне не дают пройти в пещеру. Ты че, серьезно? Как так? А как, а как пройти-то тогда? Смотри, какие идеально квадратные камни. Ну так. И еще, еще? И, и, и реально нельзя пройти здесь? Типа, мне нужно обратно идти. А обратно идти, что ли? Исследовать дру... глубины пещеры. Так как их исследовать-то если я Я просто застрял-то, бля? Оо. Письмо пожарным, понятно, хорошо. это все, Я понял. Так на Q письма можно изучать всякие письмеца, письме на письме. Письма. Письма. Значит, мы идем сюда. Значит, мы сейчас вот там двигаемся и дальше проходим. Будем исследовать э, глубин моих пещер. Залезть. В пробел, нажмем, почешем руку. И э, здесь, собственно говоря, спрыгнуть мы не можем. Но мы можем ставить крюк в трещину, дабы. Присоединить к нему веревку, забили, отлично, все, теперь не, он не выпадет. Мы бросаем веревку, и у нас есть готов спуск. С этим, этим спуском можем воспользоваться и спуститься. Идеально. Так, так. Как ты думаешь, что там? Там что-то Я не знаю, что-то там. Скорее всего, меня убьют. Скорее всего, что-то, что меня убьет. Поэтому я сейчас налаживаю свои отношения с Богом или кто там еще есть. Кайф, мне нравится Они закрыли двери, могли бы просто проломить тебе голову камнем и разрубить Ты сейчас серьезно несешь эту херню? Топором, господи, доверен, что хочешь туда вернуться? Конечно Я должен узнать, что это Честно, я просто хочу узнать Я хочу знать, ради чего все это нами делают Все это с нами делают просто потому, что кто-то захотел повеселиться, может, да, я тоже А если мы сядем в тюрьму, это будет приятным бонусом О, да Так, еще раз смотрим так, вернуться в пещеру нам нужно, получается, да? А, сломаем, наверняка, в этот раз пище. А, этот. Скажи, кого мы сломаем? Так, Надеюсь, правильно иду. Oh, uh, да, и кстати, эти а, девочки объявились. Like Похоже, ты их не убивал, и никто не убивал they в целом. Ну да уж, неужели-то, конечно. Они взяли and трактор uh, кого-то фирмы, чтобы прокатиться и оказались в тюрьме. Уф, щет. Вот, блин, интересно, знают ли они что-нибудь? Yeah, о, во -во. Интересно, знают ли они что-нибудь Так, использовать ключ, еще раз ключ Я думаю, будет мудро не будить спящую собаку Навер... Навер... Наверное, ты права Так, толкаем двери, открываем их и заходим сюда, собственно говоря Значит, вот мы уж здесь, кстати Так, и что мы можем? Спуститься, да, получается? Ставить крюк в трещину мы можем Подзабили его топором. Прав... Так, пропустили веревку, у нас очень много веревки. Очень. И спускаемся. Глубина пещера Глубина пещера глубины, глубины, глубины моей мои, мои пещеры. Давай спускайся. Глубоко что-то реально. Я думал, можно просто на жопе скатиться, получается. А уж вот нельзя. Так-то, если скатиться на жопе, мы, получается не смогли бы наверх забраться. да Это вопреки нашим планам на эту игру. О, залезть. О, слезть. Так, убежать. Так, так, так, вот. Вот, вот, вот, смотри. Смотри, смотри, мы заходим в пещеру. Что же здесь может быть? Что же, мать вашу, здесь может быть? Прыжок, спрыгнуть. Прыжок с высоты. Спрыгнуть или прыжок с высоты? Спрыгнуть. А какая разница? Спрыгнуть или прыжок с высоты? Я, я не понял. Не понял. А во-во, во, спрыгнуть, можно спрыгнуть. Так, погоди. Ах, -а -а ничего здесь нету, получается, да? Давай, прыжок с высоты. Смотри. Оп. В целом ничего страшного не произошло Здесь еще один прыжок Прыгаем Еще раз прыгаем а, Обожаю игры а -а -а -а -а -а. Да ты шоу Черт Ты же Господи Ты упал Ты Брайан Гудвин О нет Бедный парень Блин, да как так как так-то, ну? Маленький мой, это тот, который написал письмо о снаряжении. Бедный, ты че сколько ты спать будешь? Ты сколько в Бравл Старс играл-то, ну? Крутой обрыв-то, да? ты что, малой, ну заканчивай, иди поспи. Так, нам здесь не дают бежать, соответственно, что-то сейчас будет. Так, надо смотреть по сторонам, чтобы нас никто не подкрался и не вломил нам по башке. Выбраться из пещеры и сообщить о теле. <свёзд> Нет, я могу, я сейчас выберусь и обязательно сообщу о том, что произошло с этим мальчонкой. Блин, бе бе бе бе бедный парень, бедный парень, неуловко не ну, не фортануло, блин. Шоколад ни в чем не виноват относительно всего, что вокруг него произошло. <свёзд> Ай-яй-яй-яй-яй-яй сам себе форт отстроил красивишный, ну так здесь понятное дело что ничего здесь нет просто выбраться из пещеры мне не дают бежать или дают или не дают почему он персонаж сам бежит и почему-то тут какие-то фрезы появились непонятно вам забраться забраться мне никто не вломит звук ног сейчас по не, хорошо, хорошо, здесь никого нет Абсолютно можем выбраться из пещеры Из этой, из этой пещеры Пещеры, гремучи, пещеры, гремучи, пещеры гремучи. Залазим, блин, залазим И спрыгиваем, а снова спрыгиваем С выступа и снова залазим Вот эта вот нелинейность меня так вдохновляет так, так весело, это шок Интересный сюжет Ну вот это вот, прыгнуть с высоты Прыгнуть просто Прыгнуть, прыгнуть, прыгнуть Сколько можно прыгать-то, блин Забраться, блин а все в тумане, все в дыму, все горит да ты шо. Как несправедливо сообщить о теле. Эй, Наконец-то я вся извелась. Присядь. Слушай, like тебе лучше присесть. Я и так все это время сидела, я почти sitting? всегда сижу. Что случилось? The... Единственное, что The было a в той пещере, body. это тело. Тело? О, oh, ну и ужас. Делайла. Делайла. Это Брайан Гудвин. <сасшиф> Ты что, издеваешься мной? <сасшиф> что это? <сасшиф> что? Я не... How? Как? Сорвался, я думаю. Или это обыграли как несчастный <сасшиф> случай? Думаю, это был несчастный случай. Возможно, это был Нет. Это сделали они. Думаю, это был несчастный случай. Я думаю, это был несчастный случай. Он исследовал пещеру, и веревка подвела. Тот, у меня запер, скорее всего, даже не знал об этом. Не очень жаль. Далайла, что нам теперь делать? Тебе стоило кому-то рассказать о нем. Мне очень жаль. Мне очень жаль, Далайла. Мне так жаль. Этого мальчонка, он был он был бы жив, если бы я не скрывала, что он здесь. Не знаю, где бы он был, но я уверяю, что он не гнил бы на дне пищи. Я... Больше, больше, больше сказать нечего. Иди обратно. Мы завтра все равно уезжаем. Угу. И вот он, день 79. День 79, тот самый день, тот самый день. Тот самый день без бедень, когда мы достаточно много всего уже изучили, да? Генри уже складывает вещи, уже складывает свою машинку-письма, собрать личные вещи, да? Для того, чтобы подсвалить чутось. Ну, а мы, в свою очередь, оставим прохождение этой игры потрясающе невероятно вкусной классной и классной. Я делаю так, просто в <связано> Вот. Да вижу. Это самолет, подождите, пока нет времени разговаривать с вами. Прощаемся со зрителями. Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Йоба Гейм. Всем пока. My heart sees the fire.